Что, друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Не забываем про подписочку, колокольчик и лайкосик. А сегодня у нас будут голяшки, индейки. Вот. Почему-то увидел сегодня в морозине, захотелось их приготовить. Короче, что мы с ними будем делать? Для начала нам их нужно замариновать. Для этого нам потребуется... 4 зубчика чеснока, копченая паприка, перец чили, сушеный тимьян и сливочное масло, ну примерно грамм 50. У нас оставалось масло, делал рулетик, это обычное сливочное масло вместе с укропчиком. Будет классно. Начнем мы с маринада. Для того, чтобы нам сделать маринад, масло нам нужно, чтобы было жиденькое. Самый простой способ, это его поставить буквально на 30 секунд в микроволновку. Чем мы сейчас и займемся. Все, масло растопилось, всыпаем сюда паприку копченую. Острый перец. Давим 4 зубчика чеснока. Немножко сушеного киньяна. солим, Врежем молотый перец. Куда же без него. Добавим немножко обычного масла, для того, чтобы сливочное масло у нас не горело. Ну, теперь это все просто перемешаем и дадим настояться. Все приправы лучше всего открывают свой вкус в масле. ни в коем случае не в воде, конечно, а именно в масле. Поэтому хорошенько перемешаем и дадим этому всему настояться. Пока займемся индейкой теперь очищать нашу голяшку. Смотрите, суть в чем. Нам нужно, чтобы, естественно, наш маринад попал в мясо. Но тут довольно-таки толстая кожа. Для этого нам нужно эту кожу будет ну, не обрезать, естественно, а как бы ее подзакатать на голяшке. Но тут есть небольшой проблем. Сейчас покажу ближе. Вот видите, она здесь на пленочках. Нам нужно эти пленочки аккуратно подрезать ножиком и подтягивать с самой голяшки. Вот так, так. И вот так по периметру, по всему. Оп, оп, оп. Чтобы не порвать, естественно, кожу аккуратно нужно это делать. Так, потихонечку берем и стягиваем. Короче, вот такая штука у нас теперь получилась. Смотрите, теперь берем так просто кожу и хоп оп, и она слезла. Ну, естественно, для того, чтобы мясо у нас промариновалось, видите, тут все равно есть пленки. И, и туда, конечно, наш маринад, маринад пройдет. Поэтому мы берем и делаем ножевые. И вот так вот по всему куску делаем надрезы. Фигачим нашу индейку, короче, чтобы она промариновалась хорошенько. Вот так по всему периметру. Если мы не сделаем эти надрезы, то вот эта пленка, видите, какая она плотная? Она уж точно не пропустит наш маринад к мясу этом фигачим теперь берем наш маринад прям так рукой и наносим прям по всей поверхности нашей индейки прям хорошенько массируем можно даже прям в эти наши надрезы записываем маринад Ой, ну как он пахнет да? Чувствуешь? Чувствую. Хорошенько, хорошенько натираем. Чем больше попадет в эти надрезы, тем, естественно, мясо лучше промаринуется и будет, конечно же, вкуснее. Все, это, это готово. Теперь, теперь мы берем и обратно натягиваем нашу кожу. Ну, вернее, кожу индейки. Натянули ее и, естественно, ее нам тоже нужно хорошенько замариновать О, а мне так нравится И, естественно саму ножку так все теперь отправляем ее пока в блюдо берем вторую блин запах конечно прямо маринада пушка Что, оставляем наши голяшки мариноваться. Ну, хотя бы на часики оставим, Подготовим пока гарнир. Мы решили сделать дурек. Вот, подготовим гарнир. И будет соус. Очень классный, смотрите дальше. Так, ну что, мы наши голяшки уже отправили в духовку на максималочках. Они там будут готовиться ну порядка минут где-то 60-80. Ну, будем проверять, смотреть. Вот, сейчас мы приступаем, как я обещал, к соусу. Он у нас грибной. Начнем мы это приготовить его с лука. Лук нам нужно порезать, ну, в принципе, как обычно, полукольцами. Можно чуть меньше. Так, лук мы нарезали. Теперь отправляем на сковороду сливочное масло. Сейчас оно у нас растопится. Все, матрица у нас уже разогрелось. Выкидываем масло. пока у нас лучок обжаривается подготовим грибы я взял вершенки не знаю мне они больше нравятся они более ароматные нежели чем шампиньоны ну без разницы на самом деле какие грибы есть такие и берите просто их нарезаем небольшими кусочками Так, лучок мы дожарили до легкой золотистости. Сейчас нам нужно будет уже добавлять бейбочки. Смотрите, мы пока что не добавляем ни соль, ни перец, никаких приправ, потому что это уже будет в самом конце. Давай. Прошло минуток 15-20. Нужно достать мясо и вот так вот жидкой, вот этим масочком полить их сверху, для того, чтобы ну, прям не подгорала сильно корочка что нам они еще естественно не готовы вот И через каждые примерно минут как 15 нужно производить такую процедуру так ну все мы растушили наши Грибочки с лучком. Теперь всыпаем сюда столовую ложечку муки. Немножко это все замешиваем. И выливаем сюда пол-литра сливок. И еще раз это все размешиваем. И на медленном, на слабом огне даем выпариваться сливком. Для того, чтобы наш соус загустил. Ну вот наш соус подзагустел. Смотрите, как проверить нужную консистенцию. Берем так лопаткой и проводим. Видите, осталась полоска, которая потихоньку-потихоньку затягивается. Все, он готов. Выключаем огонь. Даем ему, отставляем его в сторонку, даем ему немножко остыть. И покажу, что делаем дальше с ним. Так, ну что, а тем временем, пока у нас там дозапекается мясо и остывает наш соус, мы сделаем пирехов. Загружаем сюда сливочек. Немножко сейчас-то подразомнем. Ну, в принципе, я думаю, как делать прыху особо учить кого-то не нужно этому. И валим туда немножко молочка. Ну и теперь это все хорошенько переколбашиваю. Соус наш подостыл, теперь переваливаем его в блендер. Так, наши блюда готово. Вы уже видели, да, какое оно получилось сочное. Надо попробовать. Ну что, классно. Сочно, вкусно. Получилось на самом деле остренько. Так что со специями уже сами смотрите, играйтесь. Немножко. Я бы добавил чуть меньше остринки. Вот. По поводу горяшки, в принципе, все. По поводу соуса грибного. Классная штука, очень-очень нежный. <связывающие> Знаете, что еще с ним можно сделать? Его можно спокойно положить в чашечку, добавить немножко водички, размешать это, разогреть, и получится вам крем-суп грибной. Вот, классная штука. Ну, что, не забывайте подписаться, прожать колокольчик, и, ну, естественно, лайкосик. И комментарии приветствуются. Все, до новых встреч!